Женщина воспринималась, к сожалению, теперь это утеряно, и это очень дурно, отсюда большие проблемы в взаимоотношениях мужчин и женщин. Значит, женщина воспринималась, конечно, как родительница жизни в широком смысле этого слова. Тем более, это было очевидно, что она вынашивает жизнь в своем чреве было долгое время и при христианстве, что беременная женщина священна. Ее чрево – это священное место, оно под защитой Господа. Там, в X-XI веке священник, когда беременная женщина значит, приходила на исповедь и на благословление, он крестил чрево, то есть младенца там находящегося. Поэтому понятно, так кто выносила, так кто в муках выпустила в свет, то есть в жизнь, только она имеет право дать имя своей детяти. И тут разница в национальности и даже в вероисповедании никакого значения не имеет. Вот почему Вальдемары, то есть три Владимира на датском престоле, это очень интересно. У нас вот такая возможность, наблюдая викингов и славян, и фенаугров, как бы в машине времени переноситься и видеть древность и германскую, и славянскую, и древность эллинскую, и древность италийскую, когда магия была ее женским делом. Магия должна пониматься вот опять-таки не в этом банальном, мещанском варианте, который представляет массовая культура и шарлатаны, загребающие деньги с психически неустойчивых личностей от боевого пола. Магия это вещь, не связанная с куклой вуду и с травяным чаем с корнем валерианы. Это духовное воздействие, которое постоянно исходит от женщины, и только оно, собственно говоря, и может удерживать в ее орбите ее избранника. Вот не истерики по поводу того, что он не купил того, что нужно вот в универсами, причем устраиваемые по мобильному телефону, почему хочется мобильный телефон разбить и домой уже не приходить и оставить это существо наедине с самим собой и зеркалом. На которой она будет помадой писать все, что она думает. Вот. В те времена, это более, в этом смысле правильно структурированное время, тысячу с лишним лет назад, очень четко распределены функции, и один пол не влезает в функции другого. Поэтому магия. Понимание, глубина понимания благодаря интуитивному началу, интуитивное начало у женщин вообще по определению сильнее, чем у мужчин. Вот сфера женского устремления. Поэтому хельга прорицательница, колдунья, вищунья. То есть это хельга, она собою являет то, что у нас благодаря крещению постепенно стало термином ⁇ Евины дочери вы все ⁇ Или ⁇ Ну какая же ты Евина дочь все-таки ⁇ То есть указание на женскую сущность твою. Мужчина в этом смысле, значит, там, простофиль. И когда мне начинают там романисты или кинорежиссеры показывать колдунов, волшебников, она хочет сказать, батенька, не надо страдать мужским гигантизмом, у вас все очень скромно. Вот. Женщина. Вспомните знаменитый миф про Алкмен, который спрятала головню, чтобы не умер ее сын по прорицанию. Он умрет, когда догорит головня, но когда ее сын убил ее братьев, она в порыве гнева бросила головню, и он погиб. Это одно из древних до наших дошедших письменных свидетельств о женском, весьма бессомом начале.